Глупый самурай, ты не сможешь убежать от могучего аку? Смогу. Я чувствую. Ошибаешься. Все, что ты чувствуешь, это мой гнев. Пробил. Тебе не остановить меня, Аку. Приветствую всех любителей видеоигр и мы возвращаемся к нашему самураю. Помните, в прошлой серии мы даже встретились с Димонго? И, конечно же, с тем рыцарем, которого мы отправили обратно в альхалу. Но видите, ну здесь не было показано, как он уходит опять в альхалу, но мы его победили в любом случае. Пусть и, в общем, не с первого раза мы победили Димон. Ну, с Демоном было потому что Димонго летает, а он нет. Так, что-то сейчас будет. Опять эти рыцари. А, зомби. Так, но ну я думаю, с ними будет попроще. Нифига не прыгнут, вроде зомби. Тихо, тихо, тихо, тихо. Главное не забывать использовать новые комбо всякие. Но мне нравится Подхадан, нападать. Тихо, тихо, потому что сразу же, если даже не хотели бы ударить, то на фишку фишка заключается в том, что они отражаются. Ах ты же, ай, я понял, что сбрасывается прицел, когда не ходит под землю. Интересно, Такой проход открылся. Красота. Так, надо все равно не забывать осматриваться, может можно пропустить что-нибудь интересное, ну или что-нибудь важное и Ух, я качаю меч, потому что... Я, всего... Ох, тушь, я же чаще всего... Ох, Я же чаще всего слоны падают. Ой, тут на которых я как раз тестировал захватить. <свист> Опа, я чуть сломал. А я не хотел. Так, сейчас проход откроется. Отлично. Оо, красота от какая! Что у нас тут? Женец. мощная коса, которую можно метнуть во врага. Это я помню. Значит, еще вот этот стенк сломается. А здесь целое ничего. Печалька слышали? Только что то говорит? сейчас еще полезу не ну, тут прям сразу понятно легкий, когда можно не ждать Тих -тих -тих -тих -тих -тих -тих. да что ж такое? всегда хочется нажать уклонение и все нет, но не, не выходит сейчас я не знаю как так, он жирный Интересно, да они будут вылазить из земли. Блок будет работать. Еще один остался. Давай побежать блок. Где он там? Да ты чего? Что с тобой произошло? Давай блок где-то. Вот, отлично, бы на них в типе Вроде зомби, а они что-то такие огромные. Блок-блок-блок-блок. Отлично. Работаем. Ну иди сюда. Хорошо. О, здесь можно врагов сделать А Пока они держат блок, на них лучше всего, конечно, нападать. А, меня сюда пока не пускать, пока я этим пройду. Типа, чем я да, не слабее. Отлично. ты сделал за шесть с один из трех? Че это было интересно? Вообще-то надо смотреть, что за испытания, что они дают. А, давай. Блин, почему они не могли просто открыться? Надо именно показать, с какой стороны. Я же и так могу угадать. Кстати, я заметил, что оскверненные камоны стали попадаться все реже и реже. Вот что я заметил. О, здесь точно много всего. Пока ну, по крайней мере, уже хорошо. Интересно, получится ли прокачать вообще все до перехода к главному боссу? Наверное, здесь вряд ли, но если перепроходить некоторые задания, то это будет возможно. Вот мое предположение. То есть там же есть выбор главы, в которой можно потом вернуться. Опа. Не нравится мне все это, мой друг. Не бойтесь, мой друг мой. Руки. Так, а эти сломаются? Да, на всякий случай не ломают, потому что у них может быть все что угодно. Низкая. Вы слышали, что детский смех. Очень бедные гробницы, простите меня, конечно, но пропадет вы уже. Вы не в то время, не в то место попали, мои дорогие пушки. и тем более здесь такие вполне. Здесь все только золото есть. Видите, я не зря это делал Мне даже сундучок дали Красота Это, наверное, золото будет Нет Зелье защиты волшебной Зелье, которое на некоторое время снижает получаемый урон Красота Это хорошо, что я сюда попал И вот, знаете, вот Показали в интрушке, где открылось место Но я же сюда не могу попасть В любом случае Зачем тогда было показывать, что вот Здесь открылись ворота О, здорово Как-то не нравится это мне, малой постарайся не волноваться и беги себя ты их видел чара кожи вляют мертвых солдат я этого не допущу еще один рубинчик красота так ведь сбоку с этим на самом деле очень красиво все нарисовано их надо забрать значит разбонуться за отлично так. не нравится мне это Ай, все это я только ради этого сказать сюда пришел. Мне тоже это не нравится. Опа, мы про. Бля, это мы резко. А, это резко проход закрылся. Я тут это уже Тому кто-то вылез уже. Рубили. Да, ребят, я все понимаю. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь будет так наруто, типа, техника замену. Блин, дальше все, что подой я уже позже сейчас откроется проход. Еще около него меня поставили. Я тут вообще-то эти ломал. Кушинчики. А вы меня заставляете идти. Сейчас еще появляется, конечно. Ну и где тут один? Вот они. Блин, я же сломал твою гробницу, чувак Чем ты вылез собственно? Опа. Еще один знак. Этих сломать Знай, Знак, знак, знак, знак. Хорошо, что тебе общее количество жизни поднял. Отлично. Это хорошо. Достоянно. Хотя было бы смешно, если бы наоборот усиливает. Че, братан, братан, ты чего? Видите, он супер техника, что многие. Я тебе не дам, просто так вот на меня нападают. Так, ладно, братан, тема работа. Отлично. Тут уже грабы опускаются. Класота, классота. Так, где мы, где мы, где мы? Что мы, что мы? видим? Здесь нет сломалась. А, сзади все сразу же закрывал ничего <связано> <чему> не удивляет <связано> я заметил, чем их больше, тем меньше, чем их ну типа особенно если с спокатывается, то они вообще ураги после них, после них, который следующий постени, постени, будет поменьше и... тихо тихо о, я успел постени, поставить, но все постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, постени, а, все. Я думаю, еще будут. Так, сирекена. Это хорошо. Еще сирекена, еще сирекена. Вдруг опять потом Димонга появится. Я буду потом опять прыгать по 30 тысяч раз туда-сюда. Это мо ⁇ Мо ⁇ Огонь навыков штуку очень нужная. Сейчас повылать где-то. Отвечаю. Нет. Вот видно, сбоку снимут простенько на самом деле. Ну, почему? Потому что они друг как-то не лезут. Они не могут напасть со спины, сбоку, снизу. Ну, снизу, может быть, скорее всего, и могут, но. Вот, все поломал, еще и золото сверху взял. Ладно, закрылись, хорошо. Сейчас будет идрушечка где-нибудь, да? А, нет. It, У меня плохое предчувствие, братан. Зади к лучкам, мне возьми все, что тебе нужно. Спасибо. 40 тысяч. Так, а починить? Починить. Что я могу починить? О. Кама жука робота, нифига себе. А что мощнее? О, починка не требуется. А, ну это потому что это... Я их даже не поломал, Точно, точно. Так. А чепист. Постав... А, я же продал, по-моему, да? Нифига, они по к косаря стоят. Это все такое дешевое, а они по к косаря стоят. Вот это неожиданно, конечно. Дар богов. Таинственный свет, обрегающий жизнь. Смотрящий полностью восстановленный здоровье на краю гибели. Браслет силы. Браслет... Ну ладно, это все потом. Боевой молот, катана. Его можно продать? Да ладно. Всего за 1200. А, это купить. А я продать, я продать его могу, да? Нет, не могу. Я думал, его можно будет продать. А я что-то не пойму. Это, а, это волшебный меч, а это катана. Все, я понял. Катана 3, 4, 4, 3. 3. Максимум 4, 4. Ну, потому что я вот тренировку с мечом. Подсказал. У меня нечего купить. У меня все есть. Все, что мне нужно, у меня есть. Только, знаете, все, что мы можем сделать, это какие-нибудь навыки поизучать. Да? Сколько у нас здесь тысяч? А что я хотел? А я, на самом деле, забыл, что я хотел. Увеличить здоровье при воскрешении только на сложности. Когда враг пытается схватить, его сожмите РБ. Увеличение урона от метательного оружия. Увеличение отметательного. от Вот у кулаками, кулаками. Максимальное увеличение здоровья, урона. Не, значит, я нет что-то хотел. Что-то я хотел, а что не помню. Так нас сейчас здесь ждет что-то мне это напоминает надо вспомнить надо вспомнить это реально что-то напоминает Джек здесь было я не могу вспомнить что здесь было я помню когда в мультике был момент когда он также шел он шел если вы можете вспомнить ну, кто смотрел сумрайджак его разветялась дорога и фишка... Да тихо, ботя хороший длинный. Никогда. И когда... Бля, не помню, я здесь это я сейчас не буду осторожней. Отлично, аккуратно. Да, тихо, тихо, ай-яй-яй. Да, блядь, понятно что ты используешь? там сейчас ага, ага, хорошо так так так так аптечка красота вот эти уже помощнее видите вот даже здоровье будет иди сюда ах ты ж пада иди сюда говорю вот, вот, вот, этот с, вот, вот этот с топором я вот, тоже -то, даже... красота вот это сейчас было еще как -то... Блин, надоели появляться сейчас. Тихо, тихо, тихо. Ну, вообще, что ну, реально, и ски, и с ног, там там все такое. Вообще. Зря О, полубос. Не до это так. Он ну, все-таки задел меня правда. Ладно, ну, я комбо быстро мы проведем Его, наверное, уронить не смогу Понятно а как, он, как он меня ударил? У меня вопрос, да, если Я, я даже хотел уклониться, отпрыгнуть Ну, точнее, я, в принципе, я должен был отпрыгнуть Я погиб Да я понял, что все, гейм-овер Пора продолжить заново надо как-то против них это. Поехали на обычном уровне сложности, сейчас все пройдем. Вот как он меня ударил, если даже он не коснулся меня. Так, я понял. Так, у нас там есть аптечка справа. Все, все, все, как тебя пропустить. Ага. Ай, тихо, тихо, тихо. Блин, вот я прыгаю, а должен держать вот так. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Я просто концентрировался. Ага. <тас> Все-таки задел. Но они слишком далеко, потому что могут дотягиваться. Так, вот эти уже посложнее. Тихо-тихо-тихо. <таспоргий> О, отразил, отразил. Это сейчас было классно. Я прямо потому что на самом последнем моменте отразил атаку. Ага, ага. А что идем да да да добивай, добивай, добивай, добивай его. Добивай, ну как птичку не забирай. взял аптечку взял, самый саму не Зато я помню, что я сам бить сзади. то нет. Ой, Это... я защитку взял, понизил Додержать его до босса, до полу-босса, пропустить, пропустить Понятно Ладно, значит пониженный урон, будем его лупить пока можно Я могу его пройкнуть? Нет, не могу Просто камбушку, камбушками, камбушку Надо ему еще снимать урон Ага, будем сильнее, а так у нас что он так часто блоки ставит Интересно моего так может пробить мой бл блок? Ага, понятно, можно. Не... Называется вовремя поставить блок. Отлично, отлично, отлично. Бля, это мне нравится. Ай-яй-яй, сейчас он такой. А -а -а -а -а. Давай, давай, я его должен вылупить уже на этот раз. Сейчас. И ты уже туда вниз Вот почему я еще не люблю такие игры А, да нет, он по сути должен был почему что-то есть внизу А Оскверненный комон с него выпал, прикиньте Воу, вот это конечно неожиданный порог Но они не будут в противниках Так, а музыка да? Так где должна будет хилка блин. Так, внизу что-то пропасть А тут внизу, тут внизу монетка хорошо и все так это я куда-то иду да Куда мне мне туда все о там там и хилка отлично надеюсь тут мне никто я могу их сломать нет хм, жаль вижу там еще одну монетку спряталась чуть не проиграл рубин для прокачки способностей отлично все монетки я забрал ну, ну, ну, ну, беги Отлично, запрыгнул Так, тут мы ничего не забыли Тут у нас еще, видите, стенки, что-то есть Пятихаточка Тут ничего нет Тут у нас стрела, да ладно, нифига себе Так, стопе. Я там монетку пропустил я почему выбрал этот зеленый цвет, это как раз-таки то, куда мне надо. Это оказался монетчик. Хорошо, что хилка восстанавливает здесь все, потому что самонад себя полностью не восстанавливал, это было бы. Так, опять. Нет, нет. Я думаю, того, что здесь много. Я смогу это. Так. Всех подвели. Сейчас еще Нет? Он за мной бежит, бегите. Теперь точно все. Да. Ну ладно, я все-таки думаю, что что-то другое сейчас будет. Бог, ну седо 200. Блин, нравится-то играть. Здесь они как бы и дают. Так, мне туда, хорошо. А я пришел сюда. Опа, эти черепки меня угнетают. Хм, они неспроста-то. Ой, неспроста. я так бы мог попробовать перепрыгнуть. Ну ладно. Так, где у нас еще какие-нибудь потайные походы есть? Они хотя бы подсвечиваются, это хорошо. Так, это завалено. Так, что у нас внизу? Монеточка. Тут видите, надо все осматривать. Не осмотрел, пропустил деньги. Она одна не мощная здесь. Помощник не чем. Тихо. Ай-яй-яй. Ай, ай. Больного тренера. Там все. О, это сейчас было так, классно, но я никого оттолкнул. Иди сюда. Аутсер, еще будет Иди сюда. Дайди. Ой. А, он просто блок держит, да? Нифига он... Иди-ка сюда, глянь. Пока ничего, ну ладно. Повороты с тобой не Еще будут, ребятки? А я пропустить не смог. Я уже по привычке начал быстро нажимать. Ну так, вдруг пропущу. Даже злой дух оживляет погибших солдат. Должно быть и Тааку, где ты была. Хм, в старом храме. Он чуть дальше. Отличные медаль хилку, блин, их так много дают, но я стараюсь ими не пользоваться. Ну, Чик знает, могут пригодиться где угодно, все что ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. ребятки просто появляются, а все, проход открылся. Ну это было easy. Ну так бы чаще. Вот это было неожиданный поворот. С двух сторон, суки. Все, и вот он точно будет сейчас. Он был зажат в стенке и даже выбраться не мог. Осторожно, стоять, дышать, неловко. Оружие, Ты умрешь. Я тебя либо прижму к стенке. Прижиматься к стенке, он не захотел. Пришлось его так вырубить. Блин, здесь такая на самом деле у меня тащить снова, что он Не мешаться мне. Апа, хотя мы заножку прикиньте как, видели, видели, он да, такой тяпкающий, там что-то капашило. Голову бы оставил и не пришлось капашило. Здесь а, запад работает. Блин, не там запад сейчас работает, да, работает. Да, ладно, откуда у вас -то деньги? меня окружают, ну, с каждым разом все будет Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Главное перепрыгнуть его. Там, оп, оп. Нет, со спины. Блин, у них еще оружие достаточно длинное, то есть они могут достать на далекое расстояние. Мне приходится так близко с ними сталкиваться. Не потому что я такой да, секунд. Вот этот круг меня напрягает. Ой, как напрягает пока я смотрю все таки по сторонам почему я так и знаю? почему Почему тут было так естественно а то, что если я сейчас туда ударю, то я обязательно попаду куда-то ага, мне туда пока я есть, одну дверь я открыл только, да, или все три? Не, только одну. Смотрите. это а, каждый раз, типа, как испытание. Сейчас открою сундук, он такой резко восстановится, я вернусь, и опять должен буду пройти испытание, и опять сломать его. Практически. Но я был прав. Практически я был прав. Нет, так много лезет. Вообще, когда не уходят по земле, они всегда Все, следующее испытание пройдено, да? Um. А у меня лука-то нет? Подожди. Не дотягиваюсь, прикиньте. Блин, а у меня лук-то нет. Лук-то сломался. Ну допустим. Как он там? А, хрен. Я же даже прицелиться не могу. Да так не ломается. Блин, ну так нечестно. Откуда я мог знать? Блин, а как еще? А, подожди. Точно. Я-то думаю. А, красота. Красота. Догадался. Догадался, что у меня есть прыжок выше, чем двойной прыжок. Вот этого, вот этого. Видите как? Это мастерство. Это просто мастерство. Если бы не мое мастерство, как бы я дальше? -то? Опа, еще один потайничок. Все хорошо? Все хорошо? Мне пора передохнуть. Рубинчик, спасибо. Так, а здесь я... Да. Ага, знак ЦИ. Который я должен сломать заранее. Сейчас двери закроются. Сейчас враги подойдут. Отвечаю, нет? Я чувствую вибрации. Здесь что-то такое будет сейчас. Рубин no Почему я так знал? <таскро> да ладно Ну, я уже понял, что это третий ворота, из которых я должен буду выйти Блин, я надеюсь, что это был Потайничок в потайничке В котором потайничок, в котором я потом открою Еще не потайничок А тут какие-то не потайнички, не потайнички Тайные, не тайные, не тайные не да, идем дальше. Хилка, хорошо. Вот это прям то, чего мне не хватало. Все-таки грабы почти все ломаются. Да ладно, вы угорайте, если по ним пройти, если они сломаются. Неожиданный город. Да их сломаем в любом случае. Чтобы охунь не призвала. Да ладно, еще один оскорбленный камон. Вас четко, смотрите. Соль у нас, так. У, у у там падает высоко-высоко. А мне нужно туда. Я бы в этот портал не пошел, отвечаю. И хм, портал. ну каким туда руку. а а, -а -ай, точно. Вот это он хорошо проверил портал. А сейчас я туда запрыгну и... О, нет, фига. А где ручка-то? Я ручку себе забрать хотел. Был бы как трофей приятный. Понятно, то хилка должен был использовать еще до этого. Тут где-то этот висел. А, я понял. Погнали. И ускоряем. Ай! Ай! Воняются постоянно а зачем ты вперед Ага, хорошо а ага. да что меня тут держит под землю ушел тихо тихо ребят вы тут это ага ага а главное что я бог смог построить. нифига себе, лови, лови, лови, да, он много, он много урона наносит, кстати, я на да, этом. Ну, ребят, станут не что... совладать, или все-таки совладать. Если бы плавный такой толпа, то еще да. Даже бог мой друг. Ага. Тихо, лох, лох. А вот оно как значит. Вы зря Ой, жизни мало осталось. Вот это да. Да что ж такое? да блок-то, кстати, со спиной работает. Тихо-тихо-тихо-тихо, тут где-то хиллту была. Майок. Блять. Ох, ж это конечно вписывает эти ловушки, которые они с собой же делают. Когда он один, понятно, вообще пофиг. Угу, не прокатит, я думаю. Чувак, прокатит. Ни сюда. А, прокатит. еще где-то да, один. Да, виджу его. Его мы захватим, закончим. Ты умрешь. Да, а, все, он пропал. Вот ну, иди сюда. О, он вниз спустился. Не-не-не, чего? Бля, это было сейчас так хорошо. Даже смог ему немножко урон. Ага. Я заметил, что души не пропадают. Вот они витают здесь. А потом это. А потом только это. О, да ладно. Вот это сейчас я хорошо. Даже тратиться ничего не придется. Отлично, это, это вот эта вот атака в прыжке. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ага. Блин, не попал да поехали, отстань <соединяющие> Отлично. Отлично. Тихо, тихо тихо тихо блин ну, красота получается получается, я так красоту подпрыгиваю что до него дотягиваюсь а, а, а как встань-ка от меня а мне сейчас надо камушку выполнять, прям вообще блин ну димонга конечно противник теперь не такой то и сложный кажется так где он сейчас появится а вижу Попал. Попал, пока он без своей защиты. Красота. Красота. Вообще прекрасно. Тихо, тихо, тихо. А, все-таки молния меня попал. Падла. Ага. Не дает к себе приблизиться. Отлично полови не на эта тема все равно больше урона у нас чем мой меч или еще что-то думаешь что тебе это поможет Ну куда-то не всех силики на помножка отлично мне нужны твои силики или огонь навык а? да стой -то. Да не на него ты переключаешься. Так, где-то он сейчас появится. Ага, хорошо. Пока он здесь внизу, он включает больше урона. Не на того. Так, где-то он сейчас здесь появится. Ага, вижу. Лично сильный, сильный Ох, красота. Так, сейчас он опять убежит, да? Ага вижу его, не даем, не даем ему ничего сделать, вообще ничего прям надо его отпинать, ему вообще по божеству время вышло, но мы еще встретимся с самурами конечно не отступает нам то есть в прошлой гае мы его разочек увидели и уже в этой опять портал, я бы в этот портал просто так бы не пошел на самом деле даже в этот новый портал, который появился, не пошел. То есть вот он прошлый все-таки проверил, и этот надо проверять. Кинем него до сих пор нет А тут же нет смысла, ну как то проверить его? Я же не увижу это чисто детально. То есть тот портал я мог увидеть. Блять. А как мне забрать? Отлично. Опа. Внимательность Просто на высоте Ну почти Если бы я это увидел в самом начале То было бы прекрасно А так как я это увидел только сейчас Это конечно не очень Ни туда и не сюда Просто хотел этот огонек цыр забрать Потому что он, он хоть и падает достаточно часто Но не так часто как бы хотел Сколько? 23 тысячи Пора что-нибудь прокачать а, Где у нас давались выпад вып выпадения предметов? Это здоровье, арсенал. Вот, увеличивает арсенал на носимого оружия. Вот, выпадение шанса предмета. Еще один выпадение шанса предмета. Недостаточно самоцветов, нужны бриллианты уже. Так, увеличение каче... количества огня навыков стел поврежденных. Вот что нужно качать. Увеличение урона от лука стрел, среднее увеличение количества огня навыков стел. Отлично, уже среднее. То есть вот это нужно реально качать. Увлечение запаса киаи. Вот что я хотел качать. Точно, з -з запас киаи. Блин, а я и забыл совсем про эту тему. Сначала, значит, сердечко я хотел качать. Точно, точно. я тут думаю... А, вот, ну здесь все-таки портал показывает. Не понял. Почему я сюда не могу попасть? чем не отталкивает -то? не понял не понял не ну вниз-то мне не надо это уж точно что-то здесь не так Надо было в него четко попасть. Мда. Вокруг стены. О. Восстань. Ебать он еще больше. Ебать. Он сначала ухмельнулся, а потом такой, ебать он огромный. Я пожилу твою душу. Считаю, что же вы все хотите мою душу тут сожрать? Еще один Ух ты, Не, братан, у тебя вообще нет против меня шансов Я тебе говорю, что есть шанс Вот Димон да, у шанс. А вот у тебя шанс против меня нет Ладно, уроном, блядь, что оно носит таки хера А, еще и упланились Так, аптечку рано брат? А, как против А, ну, тут, а тут же есть И что это есть? Лупи, лупи, лупи, лупи, лупи. Давай, давай, давай, давай, давай. Пока под землей Ой, теперь плохо, теперь плохие дела Теперь плохие дела Отлично. Не дал я, прикиньте, завершить атаку не дал я. Нифига себе. Вот это я могу. Так, так, Хвалим. Лови. Ага, пока не могу. Самое классное... Самое классное. Это то... Ах, вот так. Это то, что во время ее атаки я получается не получаю урон во время того как я наношу урон Хорошо, что я изи вообще О, уменьшилось в 20 раз Ой, вообще изи победа а она улетела просто или нет стоп а она спряталась да не понял что происходит тут вот она сдувается так а, ну да, сдулась прямо маленькая, маленькое-маленькое существо. Душа будет моей, сынок. Я сожру тебя. Значит, это конец. Быстро достаточно, быстро. Я даже не заметил, как прошло это время. Он уже, видите, уже даже не задумывается. Просто уничтожает эти кулоны. Просто не задумывается. Джек! Джек, Джек, бери руку. Бэн! Стой. Не Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Предмета. Без предметов прошел. Получил 100 тысяч очков сверху. Номер побежден 152. Монстров, может быть. 30 минут проходил. Долго-долго. Ну что поделать? Еще только три косаря заработал наградой. То есть, получается, можно, наверное, зарабатывать бабки. Посмотрим. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагайте новые игры. Всем спасибо, пока-пока.